Казанский федеральный университет семимильными шагами продолжает распространять свои разработки в нефтегазовой отрасли по всему миру. На этот раз исследования ученых приоритетного направления эко-нефть будут применяться на одном из нефтяных месторождений в Амане. В Амане активно развивают добычу тяжелой нефти и для этого наиболее подходящими сегодня являются типовые методы. Среди них активно в стране применяется воздействие паром, но сегодня... Поскольку есть залежи, которые находятся достаточно глубоко, где технологии пара неприменима, рассматриваются новые технологии, это внутрипластовое горения. И как раз с одной из компаний, Далил Петролиум, мы планируем проводить совместные исследования по применимости данной технологии на одном из крупнейших месторождений в Амане. Применение методов, разработанных учеными КФУ для развития месторождений тяжелой нефти, для Амана является достаточно важным вопросом. Нефть там очень тяжелая, вязкая и залегает достаточно глубоко. Мы планируем начать проект по тестированию трипластового горения. И как бы вот эти первые тесты, они покажут, что нужно. То есть можно ли просто закачивать воздух, нужно ли. Добавлять определенные химические реагенты, такие как катализаторы. То есть это покажет первичное исследование, и дальше мы будем уже смотреть, что будет наиболее эффективно для данного месторождения. Но хочется отметить, что месторождение действительно является очень сложным, очень много проблем и нюансов, которые нужно... Учесть, но если их удастся решить, то это откроет большие возможности для добычи. Применение катализаторов в нефтедобыче направление новое, но по исследованиям, которые ведутся в Казанском федеральном университете на протяжении нескольких лет, можно сделать вывод, что катализаторы действительно позволяют снизить вязкость и вести подземную переработку нефти внутри пласта, ускорять процессы окисления горения, таким образом повышая эффективность добычи нефти. Лилета Липова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.